Мне доложили о ситуации настолько катастрофической, что поначалу я отказался в нее поверить. Однако, совместными усилиями наших лучших умов, мы подтвердили обоснованность выдвинутой теории. Мир, каким мы его знаем, скоро перестанет существовать. В это действительно трудно поверить. Не хочется. Вот экономика восстанавливается, говорят. Однако совместными усилиями наших лучших умов мы подтвердили обоснованность теории. Мир, каким мы его знаем, глобальный финансовый капитализм скоро перестанет существовать. 15 сентября 2008 года, черный вторник, лопнул Лемон Бразерс, один из четырех великих американских инвестиционных банков. Вал рынков, паника на бирже, паника в банковском сообществе. И что самое интересное, дикая паника на грани клинического психоза в руководстве американской финансовой системы. Банкротство Лемон Бразерс оказалось для людей, которые практически управляли мировыми финансами, абсолютной неожиданностью. Это особенно странно, учитывая, что уже полтора года развивался пресловутый ипотечный кризис. Ежемесячно крупнейшие мировые банки списывали миллиардные убытки. В мае прекратил существование пятой по величине американский инвестбанк Бэр Стернс. Тогда его почти добровольно приобрел Джей Морган. 7 сентября Минфин США практически национализировал гигантские ипотечные компании Фэнни Мэй и Фредди Мак. И тем не менее, кошмар подкрался незаметно. Рус Соркин, финансовый журналист Нью-Йорк Таймс, автор книги о том, как это было. Что я пытался сделать, работая над книгой, это как бы провести общественность, читателей за кулисы, чтобы они впервые словно присутствовали в одной комнате с этими людьми. Слышали, что эти люди говорят друг другу, и впервые судили сами, правильные они принимали решения или нет. Чтобы было понятно, как им приходилось работать, располагая подчас совершенно недостаточными данными. А также, чтобы можно было почувствовать невероятную панику. Министр финансов Генри Полсон воспринимал ситуацию как личную проблему. Он и председатель ФРС Бернанки пришли к выводу, что если дать упасть еще одному банку, посыпятся и остальные. Полсон больше всего беспокоился за Голдман Сакс. Глава Федерального резервного Банка Нью-Йорка тогда, а ныне преемник Полсона в кресле министра финансов Тимоти Гайтнер, некоторое время возглавлял ситигрупп. Другой член совета директоров ФРС Кевин Уорш больше всего переживал за Морган Стэнли, которому были отданы лучшие годы жизни. Все эти люди почувствовали себя специалистами по банковским слияниям и поглощениям, бросившись выкручивать руки банкирам с неформальным ожесточением. Уорж пытался скрестить тонущий Морган Стэнли сначала с Вахови, огромным клиентским банком, а Голдман Сакс с Сити Групп. Правда, и тот, и другой банк находились в предбанкротном состоянии. Сам Морган Стэнли пытался отдаться китайскому государственному фонду CIC, и Джон Мэк из Морган Стэнли даже обращался за помощью к Полсону, который гордился своими китайскими связями. Идею поддержал глава Голдман Сакс Ллойд Бланкфейн. Был такой момент, когда глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн позвонил главе Морган Стэнли Джону Мэку и сказал ему буквально следующее. Держитесь, потому что если вы упадете, то я упаду через полминуты после вас. По моему мнению, в 2008 году банковская система обанкротилась. Если бы AIG обанкротились, то же самое произошло бы с Goldman Sachs и пошла бы цепная реакция по всей системе. Ну, что сделало американское государство, чтобы реакция не пошла? Мы помним, оно просто взяло банкротство на себя. Сейчас, через два года, Марк Фабер констатирует. С моей точки зрения, американские государственные облигации – это мусорные облигации. На самом деле, все эти слияния банкротов и полубанкротов были бы бессмысленны, если бы они не были просто условием гомерической денежной накачки финансовой системы, которая затем уже продолжилась без всяких условий. И центральные банки могли только накачивать финансовые структуры деньгами, но до сути проблемы они добраться не могли.